Основная идея наша заключалась в том, чтобы этот праздник, этот праздник, в этот праздник, лучше так сказать, чтобы мужчины осознали глубину своей ответственности за все происходящее в мире. Я, например, считаю так, если мужчины, каждый из нас, каждый, друзья, каждый, все без исключения, от президента до и так далее, каждый, как мужчина поступил лучше, чем он сделал на сегодняшнего дня, то той ситуации между Украиной и Россией не было бы. Друзья, это зависит от мужчин. Именно мужчины создали напряжение, именно мужчины не сделали то, что нужно было сделать. А что нужно было сделать? А нужно было проявить свое, свое творческое начало, свое мужское начало, свои качества. И в каждой ситуации действовать с большим уважением к себе, к людям, к другим народам и так далее. И тогда бы ситуация была другой. Ну, об это так коротко, просто обозначаю тему. То есть мы сегодня, вот я из россииизма Сергей из Чехии, то есть представитель как бы, Европы, и Даниил из Запорожья, вот, представитель Украины. Вот мы втроем, трое мужчин. Из разных регионов нашей планеты. И мы имеем одно мнение. Одно мнение. И это мнение отличается от, от того, сейчас, которым сейчас руководствуются политики. Политики разводят народы, политики ищут свою выгоду, политики все делают для того, чтобы создать напряжение в мире, а у нас другая позиция. Так вот сегодня в день мужчин я предлагаю мужчинам объединиться в этом таком своем своем состоянии мужском своей своей масштабности своих своих намерениях и решить вопрос уже в пользу мира прошу прощения здесь что-то мне Сергей, пожалуйста, продолжи. Да, благодарю, Анатолий Александрович. Я действительно хотел бы продолжить, с одной стороны, то, что мы начали еще с утра, а именно то, что пусть мужчины не боятся быть и действовать масштабно. То есть мы начинали с того, что и в мужском клубе нашем мы начинаем, любое наше развитие, каждый мужчина начинает с базовых качеств, которые Антон Александрович так мудро предложил, э, и мы идем этим путем, а именно, что первое качество ⁇ это масштабность. Оно очень важно, и не каждый мужчина даже задумывается об этом. А если кто и задумывается, то имеет огромный страх, потому что думает, а да что ж я буду, я-то такой маленький, что мне туда идти, там вот там большие деньги, вот если деньги тогда и тогда и так далее. Так да. Таким образом, он находит в себе причину, почему ему даже думать там не надо. И как, как результат, друзья, мы имеем то, что имеем сегодня, что другие мужчины подумали и играют свою партию сейчас. Вот поэтому благодарю Антон Александрович, что даете сейчас мужчинам опомниться и вспомните и приложить свое внимание к этой теме и как минимум начать с себя. И вот э, с утра мы говорили о здоровье, Анатолий Александрович, да, как основа, с чего стоило бы начать. Ну, дальше я предлагаю уже э, Даниилу, Анатолий Александрович, вам высказаться, что уже дальше идти к здоровью, как говорится, с чего стоит начать. Я бы хотел э, в День мужчин, э, сегодня как-то так прошел день, э, анализировал новости, анализировал ситуации и хотел бы, вы, вы, выразить такое намерение, пожелание, если вы не против, обращение как бы к мужчинам. Вот у меня такое возникло желание. Получается, я хотел бы пожелать всем мужчинам осознать их суть, осознать те задачи, с которыми они пришли на эту землю, выйти из состояния маленького человека взять на себя ответственность за все, что происходит в их жизни, и посмотреть на мир уже с другого масштаба мышления. Не надо бояться этих масштабных слов. Прошу прощения. Это не гигантомания. Это реальная позиция каждого человека. Вот э, здесь Данил правильно указ... вспомнил... Э, у нас Андрей Сахаров был такой подвижник, ученый, дважды герой социалистического труда, или трижды даже. И он заявил с высокой трибуны, сказал, я ответственен за все, что происходит в этом мире. Вот это позиция настоящего мужчины. Это позиция мудрого человека, зрелого, зрелой личности. А все те, кто говорит, что он маленький человек и ничего не значит, ну это те как раз... Люди, те мужчины, которые создают стадо, управляемое, стадо, которые стригут, которые ведут на бойню, и вот сейчас готовы повести на бойню э, мужчин тех, которые действительно так считают. Так считают, что они ничего не значат. Они только могут быть исполнителями чьей-то роли. Но вы же видите, друзья мои. Uh, украинский народ большей части своей, российский народ большей части своей, европейские страны большей части своей на, европейские народы никто не желает этой войны, этой войны между Россией и Украиной желают вообще-то горстка людей, которые управляют миром, играют свою игру, так хватит в конце концов подчиняться им, а для того, чтобы не подчиняться, нужно занять активную свою жизненную позицию нужно сделать вот первые шаги вот первый шаг это с чего стоит начать это свое свое развитие это со своего здоровья вот быть здоровым просто физически здоровым энергетически здоровым психически здоровым это уже высокая ценность мужчины не быть обузой у жены больной ну что за мужчиной больной. То есть ну, нужно быть здоровым, нужно заниматься своим здоровьем. А для этого, в первую очередь, нельзя гробить свое здоровье, нельзя убивать свое здоровье. Хотя бы об этом, начните с этого. Кто часто это делает, прикладываясь в бутылки, прикладываясь в банки пива, ведь это же ты убиваешь свое здоровье. Ты перестаешь быть мужчиной. Вот в это время ты перестаешь быть мужчиной. Вот это вот сегодняшний праздник мужчин, мы как раз ставим острый вопрос перед мужчинами. Честно, посмотрите на себя. Ведь сколько вы времени тратите на то, чтобы убить свое здоровье? И ведь это делаете с удовольствием и часто зачастую. Так что вопрос здоровья – это уже первый шаг к тому состоянию мужчины, о котором мы говорим. состоянию Творца. Быть здоровым, здоровым в любом возрасте – это уже большой козы. Ты уже можешь, благодаря этому, уже благодаря этому ты не становишься маленьким человеком. Ты уже становишься человеком-творцом. Только благодаря тому, что ты занимаешься здоровьем. Но это не все. Благодарю, Анатолий Александрович, что подхватили тему, поддержали. Я хотел бы буквально в нескольких словах рассказать о здоровье, о здоровье, о теме здоровья и то, как мы уделяем здоровье, теме здоровья в нашем мужском клубе. Мы с Сергеем и с нашими участниками проработали определенную систему, систему, скажем так, объединяющую систему, мотивирующую систему лесенка. То есть каждый день мы выполняем определенное задание. Задание – это задание упражнения, то есть, к примеру, отжимание, пресс, приседания, упражнения на мышцы, на мышцы спины или подтягивание. И вот когда мы начинаем это выполнять, настолько это мотивирует, то есть, когда мы находимся в общем коллективе и каждый закладывает определенную, скажем так, высоту, этих упражнений, то происходит это общее сотворчество, которое помогает развиваться всем вместе. Я хотел бы, Сергей, как, чтобы ты дополнил, как вот тебя мотивирует вот система, когда вроде бы выполнить сразу много раз наш, наше мышление не, не совсем ориентируется, а вот система лесенки, насколько тебе помогает? Да, я, друзья, с утра как раз приводил этот пример, что Недавно попробовал присесть просто по максимуму, что я могу. Присел около 50 раз, друзья, но ну, на раз не сбился с дыханием вообще. И, но чувствую, что мозг уже как-то напрягся, что уже, говорит, хорош, много уже. И вспомнил себя, когда я делаю лесенку. А в приседаниях мы лесенки делаем, до, ну, в приседании уже дошли до 13-14 раз. А если посчитать, друзья, то это и вот приближается к 200 цифрах, к 200 к двум И тогда ты понимаешь, что как ум иногда бывает просто считать, что все, уже хватит, уже это много. Но вот, вот этот подход, который, друзья, малыми дозами дел, достигать больших высот, оно работает. И мы это практикуем в мужском клубе, поэтому здоровье можно начинать с малого. Вот, как и Антон Александрович начинал, э, не начинал, а сегодня вот с утра говорил, что как раз достаточно сделать, вот друзья, простой шаг сегодня. Просто не выпейте, да, Антон Александрович, вот отказаться от выпивки сегодня, и это уже маленький шаг, но к огромному результату. Меня убеждать не надо, то, что выпивать не надо. Ты ко мне обращаешься. Нет, ну это, я открываю Сергей, ты прав, действительно. Первый шаг, вот некоторые говорят, да что можно делать, друзья мои, начните со здоровья. И первое, что вы можете сделать, откажитесь от какой-нибудь вредной привычки. Я, в общем-то, все прошел и имел много привычек разных, но я от всего избавлялся. И этот процесс мне, мне позволяет жить, жить по сравнению с моими одноклассниками, из которых уже нет никого в живых. Понимаете? Поэтому я знаю, что это такое избавиться от вредных привычек и заниматься своим здоровьем. Поэтому... Здоровье – это первый, самый простой шаг к своему развитию. Это все, что находится у тебя в руках. Ты можешь этим реально заниматься. Но, это, но многие занимаются здоровьем. Вот фитнес клуб смотришь, там качаются такие качки, у них такие фигуры. Но, но у них проблемы в жизни. Почему? А потому что одним здоровьем мало мужчина, одним здоровьем не может все взять высоты, которые ему полагаются. Следующая высота, которую мужчине нужно взять в своем развитии, это отношение к женщине. Это отношение к женщинам. То есть понимание их, мудрое взаимодействие, грамотное взаимодействие с женщинами. Это очень важно. То есть мужчина должен уметь правильно и грамотно строить отношения с женщинами. Без этого жизнь не получится, не задастся. Можешь достичь чего-то, но все равно ты будешь несчастен и, в общем-то, твоя перспектива не самая лучшая. Поэтому вот это второе развитие, второй шаг, второе направление развития, которое нужно освоить мужчинам. Это мудрое, грамотное взаимоотношение к женщинам и с женщинами. Вот. Я думаю, вы тоже, ребят, подтвердите этот постулат. Анатолий Александрович, абсолютно с вами согласен, на собственном опыте проживал и не перестаю удивляться, насколько вот взаимодействие мужчины и женщины, насколько это энергообмен позволяет, скажем так, но ну я с точки зрения мужчины говорю, добиваться результатов в творчестве, достигать успехов и, скажем так, но и, соответственно, и, и, и доходить определенной глубины в отношении с женщиной. Действительно, это помогает развиваться, но здесь э, надо хотя бы обезопасить себя, потому что часто взаимоотношения с женщинами э, стекает в такое пространство, где, где постоянные э, конфликты, где вынос мозгов, где мужчина... Уже ему не до, не до чего после общения, немудрого общения с женщиной. Поэтому понимать надо то, что это вообще-то вопрос безопасности мужчины. Очень много мужчин погибают рано именно из-за неграмотного, немудрого отношения с женщинами. Рвутся сердца, рвется психика, падает здоровье, разрушается здоровье. Мужчины часто погибают и в первую очередь, самая большая причина, из-за того, что они не выстроили отношения с женщинами. Поэтому это очень важный вопрос. Тут, Антон Александрович, хочется добавить только одно из качеств, с мы проживаем, и одно, кстати, является базовым, снова-таки повторюсь, это свобода. Вот, потому что мужчина-то, с одной стороны, вначале, когда знакомится с прекрасной женщиной, он так норовит, вот к ней сблизиться, нарушая все правила свободы, женщина с этим соглашается и на какой-то период это срабатывает. Но потом уже он уже не рад этой такому контакту, потому что он не знает, что такое свобода и где его свобода заканчивается, где ее начинается. И начинаются проблемы просто. Потому что никто не знает из них в конце-то концов. Это уж не учили-то. Вот. Вот я об этом и говорю. Безграмотность в отношении с женщинами, безграмотность и немудрость, она и приводит к такому. И ты правильно говоришь, очень важный показатель это свобода. Ведь мужчина вообще, ценность мужчины меряется очень просто. Насколько свободна его женщина? Очень просто, друзья, вот уважаемые мужчины, запомните простой тест, чем свободнее ваша женщина, тем более вы мужчина. Как это им покажется парадоксально, но это так. Некоторые считают: вот я ее держу вот так, это вот, вижу в их рукавицах. Вот, я мужчина, я хозяин. Да дуб ты, а не мужчина. Ты еще не дошел до да, этого состояния, чтобы понять, что ты душишь свободу, ты душишь фею, ты душишь Фортуну, и она для тебя просто прислужница, она для тебя просто домохозяйка, просто мать твоих детей, но не женщина-творительница, не женщина, помогающая тебе летать. Поэтому ты не летаешь, а просто мужлан. Даже не ты ходишь, не... а ну Не просто так, да, есть такое очень хорошее выражение «любовь и свобода крылья одной птицы». То есть научиться найти вот эту грань, когда и Взаимо... грань взаимодействия и давать э, свободу и любовь но это скажем так то искусство которому необходимо учиться а здесь э, да нет, здесь грань то и не надо искать нужно максимально развивать свободу максимально давать женщине свободу и любовь будет раскрываться все больше по-настоящему э, свободная женщина любит того мужчина, который ей дает свободу. Потому что таких мужчин на самом деле немного. Это настоящие мужчины, которые дают женщине свободу. Поэтому, друзья мои, вот это как раз относится к вопросу мудрого взаимоотношения с женщиной. И на вопросе свободы, свободой очень легко проверяется, мужчина ты или нет. Но это тоже, это и этого мало для того, чтобы полноценно стать мужчиной. Нужно еще важный момент реализовать в жизни, это найти и реализовать свое предназначение. Вот эта беда тоже очень большая. Ведь на сегодняшний день а, всего где-то пять процентов мужчин нашли свое предназначение. Пять процентов, представляете, всего и возьми 100 человек, из них только пять человек нашли свое предназначение. Все остальные мимо, все остальные не там, все остальные не туда. Отсюда и огромные проблемы. Я думаю, вы с этим сталкивались тоже. Да, в этом, я думаю, как раз мы и попробовали, друзья, вот в нашем мужском клубе прокачать это предназначение э, таким качеством, как гениальность. И как раз вот Антон Александрович сегодня с утра и сказал, что я, Антон Александрович, забираю это слово, что гениальность можно прокачивать, как и мышцу. Вот, потому что э, действительно думают, что только рождаются гениальными людьми. А на самом-то деле это можно открывать. Просто мы туда не смотрим. И мужчины всегда смотрят где-то на какие-то обстоятельства, на внешние обстоятельства. Вот. А внутренний поток свой, внутреннюю суть свою даже не заглядывает туда. Вот от этого-то и проблемы начинаются. Mm. Да, это действительно так. Можно прокачивать. Гениальность для многих это откровение, открытие. Ну и вообще... Мало кто из мужчин знает, что мужских качеств вообще-то больше сотни у каждого мужчины. И их нужно раскрывать. Потому что каждое качество – это ресурс. Раскрывая каждое качество, ты обретаешь тот или иной новый ресурс. И твои возможности увеличиваются. Ты действительно становишься масштабной творческой личностью. Ты творец, а не баран в стадии, который спасет какой-то пастух. Я хотел еще добавить по поводу развития мужских качеств, и поделиться собственным примером, вот когда закладываешь определенное качество на проживание, как вот делаем мы у себя в клубе, получается, мы закладываем качество на неделю, и каждый день его проживаем. И когда мы выстраиваем проживание какого-то качества, настолько волшебно мир создает такие ситуации, где максимально Происходит проживание этого и проработка этого качества. То есть ситуации всевозможные, ну, там книги попадаются, люди встречаются, и ты максимально проживаешь это качество. Ну, это как бы основной плюс проработки мужских качеств у нас в мужском клубе. И вот эти, вот эти предназначения вообще они начинаются с глубоких смыслов жизни. То есть есть предназначения, которые для каждого, мужчина, для каждого мужчины подходят. Они являются его сутью каждому мужчине. Это жить счастливо и творить счастливый мир. Это его первое и главное предзначение мужчины. Творить, быть счастливым и творить этот счастливый мир. Создавать в каждой точке своей жизни, в каждом пространстве, в каждый момент. Вот если бы так думали наши политики, если бы так думали наши чиновники, если бы так думал каждый человек, что он пришел на землю, быть счастливым, счастливым и творить вокруг счастья. Представляете, какие войны, какие распри, какие напряжения, какое, какой дележ там, Пространство и финансов и так далее, и так далее. Все гораздо проще. Но вот мы как раз сегодня, в День мужчин, говорим, что на самом деле настоящих мужчин-то немного. Настоящий мужчина – это не тот, который просто сильный. Настоящий мужчина – это тот, который еще и мудрый. Настоящий мужчина – это тот, который реализован. И важно еще также что для настоящего мужчины еще быть грамотным, грамотным в вопросах жизни, в вопросах создания семьи и развития семьи. Вот твое же выражение. Мужчина ⁇ это капитан семейного корабля. Так, капитан должен быть грамотным, иначе куда он поведет свой корабль? Куда он направит свою семью? А мужчины в основном неграмотны в самых простых жизненных вопросах и поэтому часто за семейным штурвалом не мужчины, а женщины, то что они-то хотя бы чувствуют, куда надо плыть. Они, может, не знают, но чувствуют и на чуйки на этой как-то еще выруливают. А мужчины, ну, деньги в лучшем случае зарабатывают и считают, что он мужчина. Да нет, ты не мужчина еще. Ты только маленькая часть мужчины, которая умеет работать или не умеет даже работать и зарабатывать. Поэтому, уважаемые мужчины, вот сегодня мужской день, пожалуйста, подойдите честно к своей сути, к своему к своему «я» и спросите, кто я на самом деле. Встаньте перед зеркалом и честно спросите, а мужчина ли я? Ты кто? вот? Обратите в зеркало. Да я еще пацан, да я еще подросток а не настоящие мужчины. Потому что настоящий мужчина, видите, какие условия. Он занимается своим здоровьем. Он прекрасно знает, как общаться с женщиной и делает ее счастливой. Он нашел свое предназначение и реализовал его. Он грамотный в вопросах семьи. Он знает, куда вести семейный корабль. Он грамотный в семейных вопросах. А у нас что получается? вот у нашей академии очень наглядно у нас много чему доброму учат и на всем этом доброе учатся на все это доброе учатся женщины в основном мужчин мало кто учится это вообще такие алмазы появляются в нашем пространстве мужчина если мужчина появится это вообще супер сразу вокруг него происходят удивительные вещи и какой рост у этих мужчин как только он обретает знания кто прошел, вот вы же знаете, мужчина, вот, кстати, Даниил, вот, Сергей, ну, и много у нас прошло тех, кто прошел курс гармоничного развития личности. Это уже, вот это уже настоящие зрелые мужчины. Они знают, зачем живут, знают, как жить и так далее. Ну, и важный момент еще хотелось бы добавить, Антон Александрович. Идет переключение, вот и у нас в клубе, тоже это переключение происходит не так быстро, как в ГРЛ, ну хотя все относительно, именно с потребительского отношения к получению информации, к тому, чтобы делиться этой информацией. Потому что вначале, и это мы очень просто мощно чувствуем в мужском клубе, что просто получать, получать, получать информацию, вот читать, иногда подбадриваться этой информацией, но не делиться не делиться своими результатами. И вот только вот недавно, друзья, у нас один из участников поделился, и это мощно было, когда мы э -э, кураторы курса тоже приняли участие в том мероприятии, которое он организовал для нас. И это вот тогда уже включается обратка и мощь мужчины, когда он начинается делить, когда он начинает делиться своими знаниями, своими умениями уже на, на огромную аудиторию. Начинать, да, мало... ты правильно сказал Дело в том, что поделиться Это для мужчины Вообще заложено в его сути Он творец А творец всегда идет на отдачу Не на потребление, а на отдачу На потребление Построена женская суть Она притягивает себя Она старается потреблять И создавать комфорт в жизни А мужчина всегда на отдачу И когда ты видишь, что мужчина потребитель То это не мужчина это в нем еще гораздо больше женских энергий, хотя он может быть такой крутой, там мышцами э, крутит, там пальцами, <смех> пальцем веером. На самом деле он не мужчина. Мужчина тот, который делится, который дарит, который работает на отдачу. Вот это вот тоже один из показателей мужчины. Друзья мои, я э, предлагаю долго не затягивать. Мы сегодня все-таки это праздничный выпуск, посвященный Дню мужчин, и я предлагаю завершить нам таким посылом, посылом вот посылом мужчин, трех мужчин: мужчина россиянин, мужчина с Украины и мужчина из Европы, из Чехии. Вот мы трое мужчин, мы заявляем, что мужчина творец, отвечает за эту жизнь. Он реализует истинные планы этой эволюции. Он, а не кто-то другой. Так вот, мы берем на себя ответственность и говорим, что войны не должно быть. В наше время, в 21 веке решать вопрос, вопросы, политические вопросы военной силы – это уже возвращение Пещерный. Хватит думать пещерными мозгами. Пора быть человеками-творцами. Пока пора уважать ценность жизни каждого человека. Пора взять курс на счастливую жизнь. Вы еще раз посмотрите. Огромное количество. Большая часть населения России. Большая часть населения Украины. Большая часть населения Европы никогда не проголосуют за войну. Они их пригласуют за мир. Так может быть хватит подчиняться меньшинству, которое на самом деле только на этом хочет зарабатывать, на крови, на вот этих всех напряжениях. Мы говорим нет войне. Мы говорим Мы берем ответственность за свою жизнь, за жизнь своих близких, за жизнь своей страны и за жизнь планеты в целом. Мы, мужчины-творцы. Присоединяйтесь, друзья. Уважаемые мужчины, сделайте шаг в своем мужском развитии. Направление мы показали, но у каждого могут быть еще свои. Кому нужна помощь, мы готовы помочь. Мы всегда рядом. Мужской клуб – прекрасное место, где можно открыто пообщаться. Мы там затрагиваем такие важные темы, которые вам трудно найти единомышленников, где вы могли бы это обсудить открыто и так глубоко. Ну, например, вы знаете, каждое общение мужчин, мужская компания обязательно затрагивает вопрос о женщинах. У нас затрагивается в мужском клубе вопрос о женщинах, но затрагивается так, что каждый приобретает опыт, каждый приобретает знания для того, чтобы еще лучше строить отношения с своими женщинами. Ну, вот это мое, мой такой наказ. И я... Предлагаю, я выражаю чистое намерение. Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы на то, что военным способом на Земле военным. уже больше не решались политические вопросы. Хватит! Мы, мужчины, берем ответственность за это. За это. Да, беру ответственность за это тоже. Присоединяюсь. Беру, ответ. беру ответственность, присоединяюсь. Да. Ну что, друзья, будем завершать. Да, будем завершать. Благодарю, Антон Александрович. Благодарю, Даниил. Благодарю, друзья. Благодарю, благодарю, благодарю да. Даниил.